Эту историю мне рассказали люди, каждый сам по себе. Спасибо им за это. Началась она абсолютно одинаково. Один человек ушел в лес. История про двух людей, поэтому один человек ушел в лес, другой человек тоже ушел в лес. Однако конец у истории совершенно разный. Один человек после своего пребывания в лесу, он начал лечить, и лечил он от алкоголизма. А второй человек, после пребывания в лесу, он как был странным человеком для людей, и люди были странны для него, так он и остался таким по жизни. И к своим почти 40 годам, у него не было как таковой профессии, работы, жил на иждивении у матери, а в конце концов проблемы со здоровьем, причем психического плана. История не совсем про это, а история про то, почему же, начиная и делая одни и те же действия, люди получают разные варианты разные результаты один получил хороший результат если можно так выразиться второй не очень хороший результат если вообще можно говорить про какой-то результат и несколько лет я думала на эту тему есть общепринятое мнение о том, что уединение в природе открывает силы человека и способствует тому, что человек самосовершенствуется, энергия повышается и так далее и тому подобные вещи. И тут история второго человека, у которого я ничего никуда не повысилось и ничего не реализовалось. Когда я поняла ответ, я улыбнулась. А ответ очень простой. Результат на самом деле зависит не от формы, а от содержания. Первый человек, который начал лечить, у него была задача, у него была цель именно раскрытия своих способностей, раскрытия силы. И он был готов на не побоюсь громких слов, духовные подвиги. И так получилось, что его вознаградили за это. А второй человек, его цель была другой. Он не шел к себе, как это сделал первый человек, а он бежал от себя. Ему было неуютно в социуме. Его э, не нравились те требования, которые к нему предъявляют родители. Ему не нравилось все, что происходит. Он просто хотел избавиться от всего этого. И в лесу действительно никто к нему никаких требований не предъявлял. Но, как говаривает поговорка, от себя не убежишь. И в итоге он даже больше времени провел в лесу, чем первый человек. А результата... Такого, которым можно было бы похвастаться, нету. Только лишь часть биографии, которая иногда можно воспользоваться в бахвальских целях. Роль личности в истории еще никто не отменял. Прежде чем сделать то, что делает ваш знакомый, ваш сосед, ваш родственник или герой с экрана, Подумайте, с какой целью делаете это вы и получите ли вы тот результат, который получил другой человек. Мне очень нравятся различного рода тренинги, которые начинаются со слов. Я это сделал, поэтому также сможете сделать и вы. Когда дело касается каких-то механических вещей, типа бизнеса или какой-то технологии, да, здесь я полностью согласна. Если мы собрали конвейер, то на конвейере мы получим ту продукцию, которая предназначена для этого конвейера. Но когда дело касается, я вышла замуж, я вас сейчас научу как. Я испытывала эти эмоции, я сейчас научу как. Я вот избавился от депрессии, сейчас я вам расскажу, как это сделать для вас. Это всем подходит. А, нет, нет ничего, что подходит всем, особенно когда речь касается чисто личностных моментов. Многие люди делают одно и то же. Вроде как, со стороны но получают разный результат. А получают они разный результат, потому что очень многие вещи зависят от содержания. Что вы вкладываете в эти действия, как вы это делаете. И я точно знаю, что нет ни одного человека на планете, который бы испытывал абсолютно одинаковые эмоции в абсолютно одинаковое время. Дважды в одну реку войти невозможно. И мы знаем, сколько лет этой фразе. Поэтому искать себя – это процесс. А вот найти себя – это реальное счастье. И я вам желаю, чтобы каждый из вас понимал, что он делает, зачем, какой результат он получает и как этим результатом пользоваться.